Летающий Камикадзе Калашникова, почему Российский Куб Бла вызовет интерес других стран десятки государств, которые традиционно покупают российское оружие, будут заинтересованы в приобретении барражирующих боеприпасов Куб. Таким мнением в беседе с Ари Эктор поделился военный эксперт Игорь Короченко. Баражирующий боеприпас разработки группы компаний «Калашников Куб» получил паспорт экспортного образца, что позволяет предлагать дрон иностранным заказчикам, сообщили в «Калашникове». Отмечается, что дрон «Камикадзе» уже имеет успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях. Комплекс с управляемыми боеприпасами Кубы получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с «Саора Собранэкспорт» готова начать продвижение «Бла на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок, заявили в компании. Куб разработан компанией Зала Ара, которая входит в Калашников. Государственные испытания боеприпаса успешно завершились в ноябре 2021 года. Серийные поставки в Вооруженные силы Российской Федерации запланированы в 2022 году. Разработчики заявили, что сегодня на мировом рынке практически нет беспилотных летательных аппаратов с аналогичными малогабаритными показателями. Так, размеры Куббла – 1210 на 950 на 165 мм. Несмотря на это, он может нести полезную нагрузку до 3 кг. Известно, что новые дроны могут применяться для нанесения удара по объектам инфраструктуры, живой силе неприятеля и легкобронированным целям. Особенно важно то, что работают они практически бесшумно, и при этом развивают скорость до 130 км в час. Какие страны могут быть заинтересованы в покупке барражирующего боеприпаса Куб, и чем обусловлена необходимость покупать именно его, в разговоре с Айриейктор объяснил военный эксперт Игорь Короченко. По его словам, дроны Камикадзе Калашникова Куб – это инновационная разработка. Новый БЛА имеет массу преимуществ. К примеру, он может достаточно долго находиться в воздухе, поэтому очевидно, что он будет иметь колоссальный спрос на международном рынке оружия. Что касается барражирующих боеприпасов, это новое направление деятельности концерна Калашников. Здесь достигнуты выдающиеся успехи в деле создания потенциально нового образца вооружения. Баражирующий боеприпас может часами находиться в воздухе, пока не будет принято решение о нанесении удара по той или иной цели. Разработка инновационная. Подобного класса вооружения пользуются большим спросом на международном рынке оружия. Я думаю, что десятки государств, традиционных покупателей российского оружия, будут заинтересованы в том, чтобы приобрести подобного рода изделия, сообщил Короченко. Всем спасибо за просмотр.